по платной дороге, лайфхак вам, кто не знал, что платная дорога быстрее, теперь знайте. Ребят, если вы летаете внутри страны, то вам реально можно... А, вот Нокер okay, тоже. Hello. Yes. Okay, thank you. То есть вы, короче, можете реально за 20 минут до полета свой прилетать, потому что все свободно, смотрите, вообще никого. И они такие классные, все такие культурные. Вижу, да-да-да, что вы хотите? А у меня увидели дрон в сумке. Говорят, можно мы посмотрим? Я говорю, можно, проверим. Я Говорю, хорошо, сами сумку открыли, закрыли. Вот, пожалуйста, здесь такой робот-пылесос просто катается. Сам по себе. Если я сейчас перед ним встану, что он сделает? Ладно, я не буду ему мешать. О, остановился, sorry, sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry, my friend. Остановился, все, дальше поехал. Сам по себе, видите? И никто не удивляется. Представляете, в Ершов такого пустить? Да вы что, его сразу на металлолом разберут. Медь по-любому там есть, свинец там, что там еще есть. Такие дела в Ершов пока нельзя, ребят, пока нельзя, но будем стараться, чтобы у каждого в доме хотя бы маленький такой робот-пылесос добыл, ребят. Но для того, чтобы вы осознавали это и понимали, что у нас должно быть и круче такие пылесосы по аэропорту кататься должны. Для того, чтобы это осознавать, нужно путешествовать. Если не получать путешествовать, давайте я вам буду это показывать. А вы, пожалуйста, смотрите и осознавайте. Мы должны ничуть не хуже жить. В наших аэропортах должны быть больше, лучше, быстрее пылесосы. Папа себе заказал котлетки, а, пельмешки, а там, не, не котлетки, а фрикадельки, да, суп с фрикадельками а. А, Пожалуйста, у Юры вот такая вот красотинка. Компотик российский, как вкусно, как вкусно. Ребята, слушайте, вообще, и в Америке есть, конечно, российская еда, и там несколько есть магазинов, куда мы иногда заезжаем. Казалось бы, ну, а что вы там скажете, а что ты там в своей Америке, но ну, есть ты там, Бургеры, что-то там нашу еду ты ешь, ватнички скажут. А я им отвечу, что потому что мне нравится, все очень просто. Мне нравится, вкусная наша еда, я привык к ней. Если бы я родился в Америке, может быть, я, как ты там говорил, редьки слащую, если не ел, да. Но пока мне очень нравится наша еда, буду ее кушать. Поняли, все, протест объявляю, буду есть русский. Язык. такой оживленной улице остановились что-то выпить юра рассказал что здесь какой-то боби и чай не бобби и мобби не знаю что это такое бабл чай бабл -чай. то есть вот так и прям протыкаем да. вот так вот раз и пьем, конкретно Очень вкусно Ребята, я не знаю, что вам сказать, вы знаете, скажу, что как-будто бы чуть-чуть охрипете, не понимаю, в чем дело. Казалось бы, живу в Майами, вот что тебе надо, да, что тебе надо, куда ты рвешься, сиди ты на месте. Круглый год такая же температура воздуха примерно, плюс-минус температуру воды. Но нет же, ребят, совсем, совсем другое дело, совсем все по-другому. Надо путешествовать, надо знакомиться с людьми, общаться нужно, это обязательно. Взяли вот такой воздушный змей. Сейчас нам товарищ его сделает, приведет в пусковое положение. Смогу написать, как приятно. Утром приехал курьер и привез какой-то подарочек. Мне не знаю от кого, не знаю что, остается, ребята, только догадываться. Hello. Офты, какой красивый дом. Thank you. Thank you, капон кап. Ага. Yeah. Thank you. Thank you. о о oh, oh, oh, oh, ребята. Какой как Ты лучший, ребят, написано. Представляете? Ну и как это понять? Кто это вот мне его прислал? Никаких опознавательных знаков. Ничего. Представляете? Какой красивый сюрприз. Спасибо вам большое. Кто это сделал? Кайф. популярного спортивного клуба, но как я думаю, наверное, среди русскоговорящей аудитории, среди русскоговорящих спортсменов, по крайней мере, я очень часто в социальных сетях наблюдаю, как там, например, Петр Ян, да, бывший чемпион, тренируется в Тайгер Мойта, бывший чемпион UFC, а, как, например, Ислам Махачев, по-моему, тоже тренировался здесь или тренируется периодически приезжает. Вот сейчас, например, мы сидели в кафе вот здесь рядом, это такая длинная улица, чтобы вы понимали, и здесь исключительно, исключительно, ну, так, правильное питание, здесь, значит, нет никаких там, баров ресторанов с алкоголем, есть свежие фреши, фрукты, ну, и все, что полезно для нашего здоровья, сейчас мы сидели в ресторане, вот прямо рядом, буквально тут 5 минут, и я увидел, например, проезжающего на мотоцикле бойца ММА Марит Покираева, ну, я думаю, что если вы чуть-чуть чуть-чуть этой темой увлекать, то наверняка про этот клуб слышали, вот видите, даже по Петр Ян, там вот на плакате имеется, вот такие дела, ребята, самый, наверное, популярный, как мне кажется, клуб, но я вот сейчас много-много русскоговорящих а, людей, русскоговорящей аудитории выходит из зал, не знаю, кстати, сколько стоит тренировка здесь, но вот вчера, где тренировались мы, но ну, это прям прямо все в этом районе, все рядом, можно хоть каждый день эти клубы менять, вот, например, вчера, когда мы тренировались где-то двухчасовая наверное примерно стоило порядка 400 не порядка 400 а ровно бат в долларах это наверное немножко больше 10 долларов в общем-то совсем немного 10 долларов но ну, я не знаю можно купить два два капучино наверное и то вряд ли в америке поэтому занимайтесь спортом приезжайте в Таиланд короче что я вам рассказываю просто приезжайте берите байк и наслаждайтесь свободой Специально для тех, кто боится, что он не сможет без знания английского языка путешествовать. Вот, смотрите, показываю. Русский язык. Представляете, все в килограммах, цены в батах. Немножечко можно поразмыслить, умножить на 2 с небольшим и понять, сколько это в рублях. Я почему сказал, что существуют люди, которые реально переживают за то, что они знают английский и из-за этого там не путешествуют, потому что у меня есть такие товарищи. Ну, я ж не знаю язык, куда я поеду. В посмотрите, там имеется специальная ферма. Видите, ферма, которая поддерживает определенную температуру, там есть определенные лампы, а здесь какой-то промо ролик снимается. И вот, пожалуйста, здесь разные банки травы, где мы можем посмотреть, как это все выглядит. Ага. не лосочки как видишь как будто бы наморясь такая да? да видишь вот это белое. Да. Такое, как лед как будто да? а он бывает такой знаешь как вот как иголка такая ледяная на помните игра в которой щупальцами нужно поймать мягкую игрушку так вот здесь Берешь, ловишь щупальцами Ребята, это магазин, который продает мелким оптом. Он похож на аналог такой нашего коска либо вашего метро. Здесь все более цивилизованно, как вы видите. Обязательно я решил вам это показать, чтобы вы не подумали, что в Таиланде все такое убитое. И вот прям вот никакого порядка нет, ребята. Есть порядок, видите? Просто нужно сдать места. Все то же самое. Все красиво ведь еда даже готовая продается мы приехали сюда купить мясо на вечерний стол Значит, ребят вот здесь я вижу ценники поэтому давайте я вам их покажу ну вот смотрите это какие-то розовые яйца я уж не знаю чьи они а ну это просто большая очень упаковка из 30 из 30 яиц стоит она 221 бат дальше ребят давайте их любимые вот эти вот макарошки имеются здесь 35 здесь довольно много я не знаю сколько здесь пару килограмм что ли так ребята далее смотрите креветки 259 как я понимаю за килограмм да берем пакет и вот Теперь так он гладкий, он с какими синими фиолетами да мы их сегодня будем жарить на углях ух ты тут смотрите как надулся пакет он скоро зарвется похоже MIDI 170 за вот такую пачку 400 грамм здесь ребят заехали в автосалон mg просто хочу вам показать тачки и цены английский бренд Производство китайское. значит смотрите 679 тысяч бат 5 и 6 литров на 100 километров вот такой имеется джип же стоит 1379 бат вот такая вот Вполне себе симпатичная машинка стоит. 179, ребят, но мне кажется, или я ошибаюсь, что это вообще недорого. Ты получаешь новый автомобиль. Офигеть, какой красивый, видите? Прямо на полтора миллиона он никак не выглядит. Полтора миллиона это что? Ну, типа Vesta, да? Смотрите, сзади как Mercedes. Ты посмотри, как Эй класс Или C-класс, Так, ребята, мы сейчас с вами отправляемся к адвокату я вам покажу, как выглядит адвокатский офис. Вот таким образом он выглядит. Адвокат здесь уважаемая очень и высокооплачиваемая профессия. Местные люди не все могут себе позволить обратиться к адвокатам, в основном к юристам. Но вот так выглядит его кабинет. Сейчас мы зайдем внутрь посмотрим, как обстоят дела внутри. парикмахерскую, постричь папу. Посмотрите, чтобы вы понимали, где мы сейчас находимся ну, то есть Вот такой кабинет, вполне себе серьезное заведение, учитывая, посмотрите, какой красавчик стоит Галстучек, все дела. Серьезный подход. Дальше. Стоит стрижка вот, пожалуйста, цены. 300, ну, там, хочешь с выкрутасами 350-400, помыть голову 400, ну, и так далее, и так далее. Побрить тебе 100-300. Несколько имеется кресел. Дальше мы выходим. Здесь конвер все отлично. Вот здесь такой предбанник. Здесь уже жарко. И выходим на улицу. А на улице что? Hello. Hello. Hello. Hello. А на улице еще красавчики подъехали. А здесь вот, пожалуйста. Это автобус. Представляете? Старый такой автобус. Офигеть, они сделали. Молодцы какие. Здесь и ресторан, и бар, рядом, видите. Все имеется. Офигеть, офигеть. Это вот так взял страббери смузи какая красота идем на пляж Народу уже все забито Итак, ребята очередной день мы сегодня на короне снова на этом пляже очень-очень белоснежный песочек хрустящий красивое очень место в общем мы сегодня здесь Лежим, отдыхаем и, и решили мы съездить либо на банане, либо на таблетке. Определились, остановились на таблетке, поскольку она ну, вот такая довольно много адреналина, что ли, тебе приносит. Поэтому решили на таблеточке скататься. Стоит это полторы тысячи бат. Переводим в рубли чуть больше трех тысяч рублей. За три человека катались порядка, может быть, 10-15 минут. Но я вам скажу, что этого вполне достаточно. Даже 5 минут вам точно хватит. Невероятные вообще эмоции. Жаль, что я не взял с собой GoPro, не взял бакс. Ну, я не знаю, куда бы я его крепил. Вряд ли мне это удалось. И он бы у меня не вылетел из рук, потому что руки были заняты. То есть куда-то крепить. Ну, короче говоря, если удастся, я еще раз съезжу, вам покажу обязательно. А так продолжаем отдыхать. Немного о ценах в Таиланде. Вы сейчас смотрите очень вкусный том ян но вот так и сказали know, Очень самый-самый чуть там да, не самый вкусный на острове. Короче говоря, стоит он 110 бат, правильно? 120. 120 бат. Уже 120. Рис чашка вот такая, ну довольно много здесь было риса, стоит 10, всего лишь 10. Это 0,3 доллара, ребят, 30 центов. Представляете? Дальше стоит сколько? 40. 40. 40 бат. Очень вкусный том ям такого я в америке не поем поэтому буду употреблять его как можно чаще можно Она... ли наесться с такой порцией наесться с такой порцией пока я не понял но учитывая что я с утра не ел чуть как-то не хотел а сейчас уже время 2 часа пол третьего я прямо наедаю Но как я еще и не доел его не факт что доем конечно можно это очередной вечер пляж Като, с папой приехали встречать закат такая красота здесь имеется мы остановились рядом в начале пляжа Корон поэтому решили ехать не на Корон, а на ближайший другой пляж Като это потом бич смотрите какое количество людей здесь собралось каждый кайфует по-своему кто-то на ковриках кто-то столы стулья просто круглые сутки пхукет не спит. Вот здесь пожалуйста русская вечеринка люди включили колонку и кайфует половинку себя слушают оставляют здесь половинку себя Поэтому мы сейчас с вами находимся в Пухет Тауне. Это, ну, собственно, downtown Пхухет, остров Пхухет. Как я понимаю, здесь расположены все префектуры, административные здания. Мы здесь пришли на открытый микрофон поддержать молодых ребят. А может быть, не молодых, неизвестно. Я и в Киеве ходил, когда я был в Украине. И вообще считаю, что вот таких молодых, активных, амбициозных личностей нужно поддерживать, ребят. Более того, у них, кстати, даже за вход... Нет, фиксированный цены. сколько не жалко любая купюра. Вот уже Виктор, мой подписчик. Пойдем поговорим. Привет, Витя, привет, привет, привет, привет всем. Привет. В общем, ты как давно меня смотришь? Мы, мы вот Ой, а, буквально я, еще я, даже минуту не общались. Я думаю, что вот на начальном этапе. Вот, Только начал. Я думаю, это ну, как раз самое интересное, я вот начинал О, смотреть. А, я понял. Ну, то есть, ты в России, когда я был, ты еще не смотрел? Ну, когда будет красивый, я начинал смотреть. А, начинал. Конечно. А, я понял, с самого начала. Своего с самого начала, все. Твоей все. деятельности. Отлично, все. отлично. Потому что вот сейчас придет Александр, я познакомлю тебя, mm -hmm. мой подписчик, и он пришел, говорит, я хочу с тобой встретиться. Мы встретились. Он говорит, слушай, ты знаешь, я говорит, тебя вообще не редко смотрю, вообще не смотрю. И моя мама тебя смотрит, и. Ну ладно, все познакомимся. В общем, ты как здесь давно живешь? А, сентября. Как и все, как и все, <laughs> да, да, так и есть. В общем, пришли на это мероприятие, а, а ты здесь тоже живешь? Пока живу здесь, я просто даю свою квартиру на Равае и выживу. А, О, круто. А почему здесь выбрала не на ну, Чтобы что-то оставалось. Задачи нужно компенсировать. Подожди, здесь дешевле квартира? Серьезно? В пять раз. А почему дешевле? Потому что море далеко. Место не по 30 Я местный дешевле. А тебе, в принципе, поскольку ты как бы условно место тебе все равно жить. Потому что ребята. Ну, как, да. Потому что ребята, вот сейчас с кем я вас тоже познакомлю, они никто не живет, как я. Ну, как мы, туристы, которые приехали на неделю, на две, на Кате, на Короне. Этого не нужно делать, да? Вот сейчас придет ребята, которые здесь тоже живут, где-то рядом с собой соседи, поэтому познакомимся. Ну, а мы время 7.57. Пойдем хочешь подвигаться и встречать всех остальных ребят, да? Я хочу быть трендерным. В общем, ребята, пока мы все большой компании, всем привет, ребята. Давайте Здорово. Привет всем. Привет. Я хочу всем записать это видео и просто сказать, что вот один человек у нас откалывается от коллектива, не хочет продолжать с нами вечер. Семейный, Посмотрим семейный. время 12. <с Видите, <с самый ответственный человек. 12, надо домой, надо быть дома. А мы продолжаем веселиться. Поскольку ты уходишь, чуть-чуть расскажи. Ты как давно здесь для всех тех, кто нас смотрит? Как ты давно здесь? Год. А чем занимаешься? Отдыхает. отдыхает ну вот что спросить у человека еще, отдыхает потому ну. один или как? Все, да. сейчас один, да? и причем, заметь, кольцо не снимает это для его супруги, да. кольцо не снимает очень ответственный Нет, человек Нет, а что? расскажи секрет, кстати, вот, ребят, это нужный человек для тех, кто хочет быстро похудеть, ты сказал, как ты похудел? не ем. тупо, типа, очень? После трех, часов. после трех, офигеть а как после и Айси хочется очень? вода? 96 22 килограмма. Я со 108 до 94, но сейчас достал. У тебя неудачный кейс, вот здесь <ты>, удачный. <сínt> <сínt> Обычно в Таиланде все полные а тут да. человек да. в обратную сторону. Ты, ты, проблит, ты, тот все, погнали, ребят, дальше покажем вам. Все, спасибо. Один человек уходит, про него позже, еще с ним поговорим, вернемся к нему, мы не прощаемся, но мы и большой веселой компании едем дальше. Ребят, прекрасная девушка IT. Hello, АйТи. Довезла меня. Good driver. Thank you. Thank you. Have a good day. Bye-bye. Короче, классная девочка IT, Моё зовут. Довезла меня до Патонга. Приехал забрать байк. Вчера ребята меня довезли. Спасибо им большое. Блин, какие крутые у меня подписчики, ребят. Какие классные люди меня смотрят. И вот прямо сейчас вы, вот именно тот, кто смотрит. Какие все способны. Так неприятно. приятно со всеми вами общаться, встречаться, способные, креативные, что-то придумывают. Ну, понимаете, ребят, все те, кто приезжают сюда и как-то крутится, как-то крутится, держатся на плаву, они невероятно уважение должны вызывать. Ну и, по крайней мере, с моей стороны они точно это уважение получают. В общем, молодцы, ребят, красавчики. Я рад со всеми вами встречаться. Ага, вот мой опять стоит. Классно, я нашел его. Вот он стоит. Опа, и цепь стоит. Я не совсем понимаю. За что? То есть что я сделал? На песке поставил, наверное, на песке нельзя ставить, но вчера здесь все ставлю. Наверное, ночью можно, а днем нельзя. Ну, не важно, не важно. Цепь, видите, такая очень хлипкая. То есть, по сути, вот этот замок можно перекусить и поехать дальше. Эй, hey, бро! Сейчас спросим у бро. Do you know what I need to do Куда-то объясняет, куда идти мне, я не очень понимаю пока. А можно полицейский участок здесь ходить? Да, okay. Пока что не понимаю, что делать. У меня appointment к зубному, мне надо, надо по записи ехать. И там клиника очень классная, и мне не хотелось бы ну, их подводить, потому что ну, там запись очень-очень серьезная, и я эту запись ждал. И сейчас просто взять им, позвонить, сказать, я не приеду. Но ну, нехорошо, потому что они бы другого записали. Hello, I'm looking for police station. How, how far? I can't it, no? No. Пешком, говорят, далеко, поэтому доедем. Но ну, прикольно. Все хорошо? Вау, okay? вы говорите по-русски, классно. <Huge> <smartancans> uh -huh. Maybe you can wait Yeah? Окей, okay. I will be back. Thank you. Все, братишка меня сейчас подождет, мы сейчас все узнаем. Так, короче, ребят, мы уезжаем в Police Station. А, они сказали, что это не мы, это не наш штраф, это fire station. То есть пожарная служба поставила мне вот это, эту блокировку, и поэтому нам надо ехать в Fire Station. Ну, видимо, наверное, за вот эту прибрежную зону. На песке, может быть, я не знаю, отвечает. Отвечает именно Fire Station. Но мы сейчас узнаем все там. Right here. Okay. <laughs> thank you, thank you. So on. Hello. Hello. Oh, okay. Follow me. Okay, okay. Today. Today, today on the morning, right? Okay. <laughs> Hello. Hello. Yeah, maybe you can. Yeah, maybe you can explain me what happened. Where I can I can park my bike? <laughs> On the beach, uh, yeah, on the, on Just sign, right? Sign. Все, чик, чик, печати, ребята, oh, где-то расписался. So, down, get... И все. Okay. Даже документы не нужны, ребят, видите? <laughs> <laughs> Ты Ага. Все, ребят, 500 бат просто оплатил, и, все. и такси сейчас еще, наверное, 200 возьмет. 100 туда и 100 обратно. И все. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Так, ребята, бразер меня довез. Теперь идем к Моцику. 700 бат. Это чуть больше полутора тысяч, наверное, рублей. И цена этого ролика очень велика сейчас у меня. И от вас нужны лайки. Исключительно лайки, большие пальцы. Вам это сделать несложно, а мне... Ну, собственно, что значит мне? Это наш с вами, ребята, канал на Ютубе. Поэтому давайте вместе его продвигать. Тоже будьте причастны. Будьте, пожалуйста, причастник к его развитию. Так как причастны все те ребята, которые с удовольствием просто участвуют в создании этих видеороликов. Вот как вчера, например. Давай, Женя, давай запишем что-нибудь, без проблем. И каждый из ребят рад что-то о себе рассказать, рад поделиться чем-то. Какой-то важной, может быть, историей. Или, может быть, для него не важной, но для нас с вами это может иметь большое значение. О своих каких-то интересных случаях рассказать. Офигеть! У него просто кусачки. У него даже нет ключа, он даже не будет не будет заморачиваться и сохранять этот замок. То есть проще. А Окей, окей. Сейчас мы у него спросим, кстати. В следующий раз я не могу здесь ставить, а могу здесь ставить? Или я не могу нигде ставить? Я не понимаю, надо будет сейчас узнать. Вот он, ребята. Момент истины настал. Чик, и все. И просто замочек убираем. Чик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 все, мы идем кушать, приветик скажи подписчикам, привет. привет короче, представляешь, сейчас а, я приложение твое так и не зарегистрировал поймал на дороге таксист, даже не таксист, а мужичка какого-то, тайца мы подъезжаем, ему он берет и уезжает, я говорю, ты куда уезжаешь 100 бат, 100 бат, нет, нет, нет я ему пытаюсь пихнуть, он не берет представляешь, так и не взял, 100 бат меня просто бесплатно довез я потом включил камеру, говорю, тебя как хоть зовут-то но он сказал, как его зовут what is your name? Charlie, Charlie. Thank you, Charlie. вот так сейчас мы идем теперь поужинать, да. И потом, сегодня последний вечер, мы с ребятами встречаемся, какой-то клуб пойдем, наверное. Завтра нам не рано вставать, поэтому сегодня можем себе позволить хорошо отдохнуть.